Здравствуйте, дорогие партнеры! Сегодня на связи с вами Денис, администратор фонда взаимопомощи в WorldMoney. И у нас запуск уникального обновления. Это площадка Crazy Market. В этой площадке 4 стола. Вход 2000 рублей, но можно входить на любой стол в зависимости от вашей стратегии. Три стола накопительных, четвертый стол зарплатный, реинвестный, реинвестный и также идет распределение по реферальной программе. Итак, с первого человека у вас 2000 рублей идет на реинвест, первый стол за спонсором. И также 2000 рублей распределяется спонсором на 4 уровня вверх по 500 рублей. И также ваши партнеры будут вам платить по 500 рублей с 4 уровней в глубину. Также 12 тысяч идет на вывод. Со второго человека 2000 рублей идет на реинвест, первый стол за спонсором. Также 2000 идет спонсором на 4 уровня вверх по 500 рублей. И также 12000 рублей идет на вывод. С третьего человека 2000 рублей идет на реинвест, в первый стол за спонсором. 2000 рублей идут спонсором на 4 уровня вверх по 500 рублей. И также 12000 рублей идет на вывод. Из четвертого человека 2000 рублей идет на реинвест, в первый стол за спонсором. 2000 рублей идут спонсором на 4 уровня вверх по 500 рублей. Реферальной программы и также 12 тысяч рублей идут на вывод итого за закрытие единоразовое закрытие четвертого стола вы получаете э, чистую прибыль 48 тысяч рублей сейчас давайте же рассмотрим э, реферальную программу как она будет э, как она будет начисляться итак смотрите Здесь у вас первый партнер. Достаточно всего лишь двух партнеров. Двух личников. Итак, с ваших личников. Вы сначала заработали 48 тысяч рублей. Дальше начинает работать у вас реферальная программа. Реферальное начисление. Итого, с ваших двух личников вы зарабатываете... Когда они закрываются, вы зарабатываете 4000 рублей. То есть 8 умножить на 500. 4000 рублей. Это только с ваших личников. Они зарабатывают по 48 тысяч рублей каждый. И вы зарабатываете 4000 рублей. Дальше это первая линия. Вторая линия это личники и личников. Соответственно, вы зарабатываете 8000 рублей. Ваши личники зарабатывают по 4000 рублей. И э, ваши личники личников зарабатывают по 48000 рублей. Дальше. Третья линия. Это, вторая, это третья линия. Треть, в третьей линии вы зарабатываете 16000 рублей. ваши личники зарабатывают по 8000 рублей ваши личники личников зарабатывают по 4000 рублей и ваши личники личники личников то есть третья линия зарабатывают по 48 тысяч рублей дальше четвертая линия это 64 64 умножаем на 500 получается 32 то есть 32 тысячи рублей вы зарабатываете это четвертая линия в глубину. Итого вы зарабатываете 32 тысячи. Ваши личники зарабатывают 16. Личники личников зарабатывают по 8. Личники, личники личников зарабатывают по 4 тысячи рублей. И личники личники личники личников в четвертой линии в глубину зарабатывают по 48 тысяч рублей. И здесь... Именно важна глубина и ширина. Чем больше вы разобьете свою глубину и ширину, тем больше у вас доход. Итого посчитаем. 60. Считаем 4 плюс 8 плюс 16 плюс 32 равняется 60 тысяч рублей. Плюс 48. Итого ваш заработок составит 108 тысяч рублей. Это только за один круг. Личников может быть не два, Личников может быть и 3, и 5, и 10. Личники может, могут вставать и в 20-ю линию, и в 30-ю линию. Без разницы. И от этой 20 линии э, точно так же э, реферальная программа будет расти, как с первой линии. Точно так же, как с первой линии, ваш личник встал сюда, и от него будет расти э, также реферальная программа. Точно так же и в 20-й линии ваш личник встал, точно так же будет развиваться именно ваша реферальная программа. С 1 по 4, по 4 уровень в глубину. Здесь важна глубина. Чем больше глубина, тем больше заработок. Просто клондайк денежных средств. Crazy Market в переводе означает сумасшедший маркетинг. Это действительно сумасшедший маркетинг. Те, кто еще не с нами, присоединяйтесь. С вами на связи был Денис, администратор фонда взаимопомощи WorldMoney. Всем больших чеков, всем пока-пока.